Всем добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре с Александром Элдером. У нас заканчивается месяц, и мы, как всегда, поговорим с Александром, что произошло интересного на рынке, на что важно обратить внимание. Послушаем, как всегда, полезный совет от Александра. Как всегда, мы с нетерпением ждем этого вебинара. Поэтому... Вот... Пару слов скажу в начале и будем начинать. Ну, во-первых, как всегда, это предупреждение о рисках. Да, всегда важно помнить, что торговля на финансовых рынках она связана с рисками. И важно это понимать, прежде чем вы начинаете торговать или акции, или валют, или какие-то другие инструменты. Всегда риск нужно иметь в виду и научиться с ним работать. Также по, по несколько слов о компании Admiral Markets. Да, для тех, кто присутствует, возможно, впервые на этом вебинаре, компания Admiral Markets является брокерской компанией. Мы предоставляем торговлю как на валюты, так и на акции. Более 8000 инструментов представлено. И все инструменты, которые мы будем сегодня разбирать, они доступны для торговли. Но что я бы хотел сказать отдельно. Вот буквально вчера у нас стали доступны для торговли ETF на американский ETF, да, которые не были доступны, ну точнее требовали специальной квалификации ранее. Но так как у нас есть операционная компания в Австралии, для Австралии это доступно. То есть там вы можете торговать привычный американский ETF, как на S&P 500, на NASDAQ или на другие популярные ETF прямо на данном счете, именно на счете InvestMT5. Также хочу сказать, что в рамках компании мы уделяем большое внимание обучению, поэтому мы рады, что Александр раз в месяц с нами встречается, делится своим опытом, делится своим видением, да, наставляет в каких-то моментах. И также хочу сказать, что если вы хотите также получать для себя дополнительную информацию, то подпишитесь на YouTube-канал Admiral Markets, подпишитесь на телеграм канал и мы будем вас оповещать о всех важных событиях, о всех важных вещах. По план вебинара на сегодня. То есть мы, как всегда, начнем с того, что обсудим ключевые инструменты, S&P 500, DAX, ну самые ключевые. Затем мы подведем итоги конкурса, да, который у нас был в прошлом месяце, где мы разыгрываем книгу с автографом Александра, разберем акции, которые вы прислали, которые будут участвовать в следующем конкурсе. Также будет блок ответы на вопросы. Мы поговорим об Индикаторах Александра. То есть, мы давно это готовили, да, уже несколько месяцев. Вот сегодня, как раз в конце вебинара, я сделал анонс о том, как вы можете для себя на ваш MetaTrader 5 от Admiral Markets получить индикаторы Александра и в полную, в полную что называется, насладиться как раз тем подходом, о котором рассказывает Александр. Ну и попробовать его для себя в первую очередь. Ну и в конце я также расскажу о правилах конкурса. А с моей стороны это все. Александр, я готов передать слово вам. Как всегда, с нетерпением ждем вашего вебинара и, и всегда готовы впитывать информацию. Да, огромное количество отзывов, огромное количество пожеланий я получаю каждый месяц. Поэтому, Александр, готов передать слово вам. Спасибо на добром слове, Роман. Надеюсь, вам меня слышно и видно. Да, все да. в порядке. У нас произошла небольшая, минимальная совершенно проблема со временем, Оказалось, живем и работаем в разных временных зонах, и еще они на лето меняются, так что это создает добавочный уровень сложности. Но я рад, что мы встретились опять здесь. И... Давайте посмотрим, что, что происходит на рынках, что произошло на рынках, затем рассмотрим, как Роман предложил самую лучшую сделку. И он еще сделал очень такое хорошее предложение, когда мы переписывали сегодня утром, посмотреть самую проигрышную сделку. Потому что я знаю, что я учусь гораздо больше от своих ошибок, чем от своих побед. Когда делаешь деньги на рынке, все прекрасно, считаешь, что так полагается. А когда рынок тебя э, бьет по лицу или по какой-то другой части организма, то вот тут ты начинаешь думать, а что же я сделал неправильно, и чего мне в следующий раз надо избегать. Эм, Роман, будем пользоваться вашим экраном, как всегда обычно вначале. Давайте, может быть, график S&P тогда. Да, вот как раз э, запустил. Да. Эм, последний. значит. Э, э, События, э, с, с, сказать, события этого месяца. Э, как вы видите на дневном графике с правой стороны, э, в начале мая э, рынок S&P вырвался на новую рекордную высоту за, всю свое, за все свое существование. Пробыл там недолго и была сильная коррекция, где рынок упал до нижней границы э, конверта автоконверта. Э, это была э, среда две недели тому назад. Он поднялся и в, и в прошлую среду опять упал до нижней границы конверта. И я с интересом смотрел, повторит ли, повторит ли он это в третий раз. Но это, этого пока что, по крайней мере, пока что не происходит. S&P сегодня поднимается, хотя очень незначительно. Один из значит, дневной график, все еще импульсная система зеленая. На недельном графике слева она синяя, значит, не плюс, не минус, можешь делать, что хочешь. Дневной график запрещает продавать на понижение, потому что нельзя продавать на понижение зеленую импульсную систему. Есть индикатор, который, за которым я внимательно слежу, Собственно, это индикатор, который имеется в свободном допуске. Его нет в софте как таковом, но есть веб-сайт, где эти цифры публикуются все время. Не совсем в режиме реального времени, например, с 20-минутным запозданием. Это этот, этот сайт называется Bar Chart. И я вот сейчас смотрю на, этот, смотрю на эту страничку, индекс высот и низов, значит, акции, которые делают, достигают самой высокой точки за последний период времени и самой низкой точки своей за последний период времени. Я смотрю на три диапазона. В месячном диапазоне вот сейчас 268 акций, а их всего где-то около четырех тысяч на Нью-Йоркской бирже. 268 акций достигли новой рекордной высоты сегодня, 252 новый, новый, нового рекордного низа за, за последний месяц сегодня. На, на квартальном графике, вернее на квартальных цифрах, они показывают цифры, а не графики, на квартальном графике 144 по верхам, 93 по низам. И на годовых, на годовых цифрах 80, всего лишь 81 акция достигла новых высот сегодня, а 22 упали до новых низов за год. Это очень слабые цифры. Очень слабые цифры для рынка, который находится прямо вот, то, что называется по-английски, на дистанции поцелуя от, от своего, от своей рекордной высоты. То есть рынок Кипит, рынок близок к верхам, но в это время цифры, показывающие количество новых высот и новых низов, довольно слабые. И я поэтому смотрю на то, что происходит на этом рынке сейчас с большой осторожностью. Кроме того, рынок входит в период, который исторически связан со слабостью на рынке. Обычно первые пять месяцев сильные. И потом э, наступает опять усиление где-то к Рождеству. Может начаться в ноябре, может начаться в октябре. А, а лето, э, как правило, это мягкий такой симптом. симптом. Это, это не лучшее время года для подъема рынков. На бирже даже есть поговорка «Sell in May and go away». Продай в мае и сваливай. Мы находимся в конце мая. Uh, ну, конечно, мы живем не по поговоркам, а по более серьезным параметрам, поэтому несколько позже сегодня мы будем смотреть на акции, которые вы предложили. Но uh, рынок идет вверх, коротить сегодня его нельзя, поскольку импульсная система дневная, все еще зеленая, но это не мешает мне смотреть на него с большой подозрительностью. На ну, что еще хотите посмотреть, Роман? Uh, сейчас открою индекс uh, DAX. Uh -huh. Индекс DAX. Значит, с левой стороны недельный график, с, с правой стороны дневной. DAX, как очень интересно, он и сильнее, и слабее сегодня американского рынка. Он сильнее в том смысле, что вот на этой неделе, в понедельник, вторник этой недели, DAX вырвался на новую рекордную высоту захлебнулся, и сейчас, значит, торгует вниз, и вы видите, что импульсная система для дневного, для дневного графика стала синей. То есть DAX можно коротить. Посмотрите на индекс MACD гистограмму на дневном графике. DAX на этой неделе вырвался на новую высоту. Сравните высоту гистограммы на этой неделе с тем, что было в марте. Очень серьезная медвежья дивергенция. И как, это, как полагается дивергенция, то есть был, был высокий пик, был крутой пролом ниже нулевой точки и слабенький-слабенький выход опять наверх. Так что, Роман, вы упомянули, что компания «Адмирал» теперь будет предлагать торговлю ETF. Если бы я хотел сейчас сыграть на немецком рынке, то я бы вышел на ETF, который, тикер которого EWG. Это, это ETF Германии. То есть, есть ETF, которые разрешают торговать индексами разных стран, индексами разных групп акций. То есть, это не, не только SPY и NASDAQ, а такие более, более дробленые ETF. Так что вот это Германия. На что еще хотите посмотреть? Uh -huh. uh, Евро-доллар. Как всегда, посмотрим uh -huh. просто одну валютную пару, да, чтобы понимать, как uh, -USD. Uh -huh. движется доллар. Uh -huh. значит, uh, это евро по отношению к USD у вас, да? Да, все верно. Okay, значит, uh, евро поднимается, uh, поднимается в зону, на недельном графике поднимается в зону сопротивления, близко к предыдущим верхам. Но глядя на дневной график с правой стороны, вот этот тренд вверх выглядит очень здорово. То есть к верхнему конверту откат в зону ценности. К верхнему конверту откат в зону ценности. И МАСД uh, ослаб... ослабевает, но это, это характерное поведение МАСД, когда тренд идет очень равномерно. МАСД хорошо отлавливает uh, uh, такие двойные пики и двойные донышки. А когда тренд просто вот, он идет uh, равномерно вверх, МАСД постоянно деградирует к нулевой линии. Мне кажется, что это то, что происходит здесь. Так что тренд евро вверх, и uh, uh, это связано с политическими всякими uh, факторами, которые не меняются или меняются очень медленно, и технический тренд выглядит очень нормально. Сейчас открываю золото. Золото активно растет последние пару недель. Так, спасибо одному из наших участников, который мне на эту тему прислал комплимент. Фундаментально золото растет, потому что началась инфляция. Началась инфляция я не знаю, как это в Восточной Европе происходит, но в Америке это колоссально ощутимо. Правительство говорит, что инфляции нет. Да? Но это я не знаю, как они считают. Я вам просто приведу примеры. Приехал ко мне приятель и хотел посмотреть, может быть, купить дом в том районе, куда я приехал, на северо-востоке страны леса, горы, медведи, к соседу леса пришла вчера, так, такая очень спокойная жизнь, и при этом рядом один из крупнейших университетов страны и очень много высоких, высокотехнологичных фирм. Жена нашла ему какой-то приятный такой домик на, на интернете, я позвонил брокеру, сказал, что вот ко мне приехал друг, хочет посмотреть этот домик, она говорит – а он собирает, он готов сегодня вот его купить? Я говорю, нет, он посмотреть хочет. Она говорит, мы вывесили его 4 дня тому назад. И у нас уже пять предложений на этот дом, одно выше другого. Так что если ваш друг серьезно хочет купить, да, я вам покажу этот дом. А иначе давайте не будем тратить время. Давайте не будем тратить время. У меня есть друг, который занимается сталью. Сроки ожидания, чтобы получить сталь где-то порядка 7 месяцев. То есть строй... нехватка всего. Едешь по улице, везде требуется, требуется. Нехватка рабочих сил. Цены растут, спрос на недвижимость растет. Правда, правительство говорит, что инфляции нет. Но золото идет вверх. И конца этому пока что не видно, потому что... Ну, как всегда, правительство действует с большим запозданием. Например, они до сих пор борются вот с якобы безработицей и последствиями пандемии. На самом деле, я вот еду по улице, еду, еду по дороге, колоссальная нехватка везде требуется. Требуется, требуется, требуется, требуется. Рестораны многие закрываются на полдня, потому что не могут найти достаточно людей, кто работали в них. То есть золото идет вверх вот именно из-за из инфляционного давления. Так что, ну и заодно, кстати, к слову, если вы хотите поучаствовать в этом процессе, то посмотрите акции компании, которые строят жилые дома. Это, это один из самых сильных таких индикаторов инфляционного давления. Так что золото. Ну, на данный момент, возвращаясь, okay, от политики, возвращаемся к графику. Я смотрю на этот график. Сейчас, конечно, не лучше месяц назад было лучше покупать, потому что месяц назад недельный график только развернулся вверх, а дневной график был близ зоны ценности. Сейчас недельный график прет вверх очень хорошо, но дневной график выше верхнего конверта. Для меня это запретная зона для покупок. Я не покупаю верхние зоны конверта, я там только продаю. То есть рынки всегда колеблются между жадностью и страхом. Сейчас преобладает, преобладает жадность. Лучше подождать покупать до того, как появится какой-то страх. И, а он всегда появляется. И, и котировки золота упадут к зоне ценности. Зона ценности начинается где-то от 1866 долларов и ниже а само золото котируется вот как мы с вами говорим в данный момент 1903 то есть значит золото переоценено почти на 40 долларов купить его здесь это купить его по теории наибольшего дурака значит, человек который покупает говорит да я дурной ему стоимость 1865 1866 я плачу больше 1900 но ничего, я найду еще большего дурака, который мне еще больше переплатит. Это опасный, подход, это опасный подход к игре, потому что на рынке очень мало дураков, на самом деле. Колоссально мало. Очень много э, азартных игроков, но глупых людей рынки просто не привлекают. Поэтому надежда, что найдется какой-нибудь, кому можно будет это дело слить, это такая несерьезная надежда. Э -э, ждем, ждем отступления, чтобы докупить. Mm -hmm. Спасибо, Александр, и завершим наш вот обзор такой меж, межрыночный обзор как раз по нефти, нефть марки Бренд. На недельном графике. Давайте уплотним его немножко недельно, чтобы больше истории увидеть. Это наоборот. Больше, могу... вот, вот так, вот хорошо. На недельном графике нефть, конечно, поднялась к зоне сопротивления. Зоны порядка 60-70 долларов, где многие предыдущие пики образовались. И совсем у правого края, вот совсем у правого края нефть начинает вычерчивать двойной, двойной пик не лучшая, не самая оптимистическая система. С другой стороны, тренд все еще вверх, скользящие средние поднимаются. Спорить с, с трендом – не самое выгодное занятие. Трудно, вы знаете, трудно высказать четкое мнение здесь. Рост экономики, конечно, способствует спросу на нефть. С другой стороны, конечно, сейчас колоссально развиваются альтернативные технологии. Давайте посмотрим на дневной график. видите тоже очень похожая ситуация. Бьет в 70 и отступает, бьет в 70 отступает, бьет в 70. С другой стороны, с другой стороны. Рынок ударил в эту зону 70 за последние два месяца три раза уже, да? Три-четыре раза. Если бы он хотел развернуться, у него были все возможности развернуться. Но, тем не менее, ни одну из этих возможностей рынок, не, рынок нефти не использовал. Нет четкой картины. Но я в таких случаях я всегда себя спрашиваю. Если бы тебе кто-то представил пистолет в голове и сказал, тебе надо поставить сделку по нефти и сваливай из, из рынка, и не смотри на рынок на протяжении энного времени, скажем, на протяжении месяца, у него пришлось нефть купить. Почему? Потому что недельный график вверх, и дневной график упорно бьет в ту же зону сопротивления. Но поскольку никто мне пистолет в голове не представляет, я просто говорю, знаете, давайте я буду торговать чем-то более ясным, чем нефтью в данный момент. Спасибо, Александр. Да, вот мы посмотрели основные инструменты, теперь можем как раз перейти к тому, чтобы посмотреть акции предыдущие, да, то есть объявить как раз победителя конкурса. Сейчас я открою табличку, как раз покажу то, что у нас было, чтобы всем было видно. Итак, у нас был май. У нас, соответственно, по конкурсу цена входа была 28 число до да, конец дня и цена выхода 25. Ну, а чуть подробнее о конкурсе я в конце видео еще расскажу, в конце вебинара. У нас как раз два, две акции на обсуждение. Это акция «Победитель». Да, Кирилл Ермилов предложил акции компании Virgin Galactics, которая успешно провела как раз испытания на минувших выходных. И, собственно, это, скорее всего, помогло этой акции подрасти и стать победителем. И еще одна компания ISPT, то есть, которая показала падение порядка 30%. То есть здесь, с одной стороны, мы понимаем, что, скорее всего, выход произошел бы раньше. То есть мы берем просто диапазон от вебинара до вебинара. Но здесь было бы как раз интересно услышать, Александр, ваше мнение, как стоит действовать в подобной ситуации да? то есть когда было разумно выйти из этой позиции чтобы как раз не держать убытки да? вот в этом разрезе было бы интересно посмотреть давайте сначала посмотрим на компанию space SPC. я надеюсь что может быть у участника вебинара который предложил эту акцию, у него какие-то личные контакты с э, товарищем Брансоном, который ему сказал, что зап запуск намечается, прогноз хороший. Э, потому что э, вы поставьте, может вы поставите график этой акции, да? А, вы, вы можете запустить, если думаю, что... А, вам... а у себя, окей, потому что я, я вижу только вашу эту, ваш график. Окей, да. Да, я остановлюсь со своей стороны Папа. демонстрацию экрана. Так что, да, Папа. Кирилл, мы вас поздравляем как раз с победой в этом конкурсе. Я напишу на YouTube-канале, если вы сейчас не здесь, как можно будет получить вашу книгу. И сейчас вот Александр также ее рассмотрит. Окей. Okay. Uh. Uh. Uh. Так, одну секунду, я слегка запутался. Uh. Uh. Continue. Screen sharing. Сюда. И share. Так, вы видим мой экран сейчас? Да, все в порядке, так. все видно. Вы знаете, я бы эту победу по, по Space SPCE отнес бы за счет удачи. Потому что если бы, если бы наш вебинар был бы не сегодня, а, скажем, в прошлую пятницу, а еще, а еще даже в предыдущую, в прошлую среду, то это была бы совершенно проигрышная позиция. Потому что компания падала, падала, падала, падала, падала очень, очень упорно. Но вот произошел успешный запуск и удачно получилось по времени. Что будет дальше? Брансон – успешный бизнесмен с очень хорошей историей, с историей успехов многократных успехов, и он собирается запустить суборбитальные полеты, то есть полеты в космос, но не на, не на уровень, скажем, космической станции, а немножко повыше верхних слоев атмосферы, такие относительно короткие полеты, и, естественно, есть люди, которые за это дело заплатят, и значит, он, надеется, он собирается лететь в самый первый полет. До каких-либо доходов осталось еще очень долго, больше года, намного больше года. Так что доходов компании пока что никаких не предстоит, а расходы предстоят совершенно точно. И сюрпризы, скорее, если будут какие-то сюрпризы, то они скорее будут негативными. Наверняка правительственные разные организации, которые обеспокоены безопасностью людей, будут всячески совать ему палки в колеса. Ну, посмотрим. Так что это такой технический взлет, по-моему, на новостях. Я бы особенно не... Не вот, если... Александр, вот может быть тогда ваше мнение, то есть есть, ну, фактически два вида акций, да, которые мы можем использовать для трейдинга или, ну, скажем, для инвестиций, то есть value и growth. То есть, вот, то есть, понятно, что вот акции этой компании они очень волатильны, да, могут как быстро падать, так и быстро расти. Тем более, у компании там нет прибыли, нет фактически ничего. То есть, вот вы как вы считаете, трейдинг на подобных акциях он оправдан или вы знаете, он был оправдан. Он был оправдан. Эти акции летели вверх со страшной силой весь прошлый год. И, и вот это вот, так сказать, счастье кончилось в феврале этого года. Вы знаете, я вам просто покажу несколько популярных акций из тех, что... Ну вот, начнем даже с той же Теслы, например, да. Я перейду на недельный график. Акция Тесла. Одну секунду, хочу подвинуть экран. Достигла 900 долларов упала ниже 600 потеряла треть это еще не так плохо берем компанию так так так plug, компанию для зарядки электромобилей плаг power плю медленно заряжается почему-то так Акция начала свою жизнь ниже 10 долларов, взлетела до 70, упала ниже 20, сейчас поднимаются немножко и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот компании, рассчитывающие на, на будущее, на, сказать, на, еще одна компания FUBO, будущее телевидение. Началась где-то немного выше 10 долларов, взлетела выше 60, упала до 15, и сейчас 23 доллара. Компания, которая обещала всякие медицинские прорывы, Сорента Therapeutics, торговалась по 5 долларов, взлетела почти до 20, сейчас стоит 7 долларов. Вот это, вот это вот акции, у которых нет сегодняшних доходов, но у них есть ожидания светлого будущего. Они сейчас, ну, последние несколько недель, они немножко приподнимаются с дна, но, сказать, большое счастье, в кавычках, закончилось в феврале. С другой стороны, смотрим на компании, которые живут в реальной экономике. Например, эта компания, которая один из наших участников предложил ее на конкурс, Boeing, делают самолеты, на которых летает весь мир. У них были, конечно, колоссальные проблемы, когда, вы знаете, есть замечательное американское выражение, full proof, то есть система, защищенная дурака. Вот их, их проблема, их вина в том, что они сделали последнюю модель самолета, которую они выпустили, она не была достаточно защищена таким образом. И разбились два самолета со своими пассажирами и с экипажем. Пилотом одного самолета, человек, который закончил среднюю школу, летал несколько лет, его ассистентом был человек, который начал летать на этих самолетах, на, на гражданской авиации три месяца тому назад. То же самое, другой, другой, который разбился, недообразованный, с недостаточным опытом. То есть, да, самолет, как все эти аварии произошли в странах третьего мира, но мы все живем в одном мире, и поэтому Боингу сильно досталось. Акция упала от 450 долларов до ниже 100. Сейчас она стоит 241 доллар, и вы видите, идет такой очень здоровый подъем. Акция взлетает, немножко опускается, взлетает разжевывает свой успех, взлетает, разжевывает свой. Вот, вот это вот реальная экономика. Еще одна компания, General Electric, я беру так вот на, на, на скидку, ее нет в сегодняшнем конкурсе. Это компания, которая пострадала из-за того, что дуракана назначили главным. Это, это, это одна из старейших компаний в Dow Jones, теперь ее выбросили из Dow Jones при предыдущем хозяине она была одной из сильнейших компаний в Америке, при, потом взяли этого товарища Иммельта, который, например, когда он летал куда-то по делам, то он брал два реактивных самолета частных, чтобы, значит, на всякий случай был второй. Ну, вот такой вот очень важный человек. Компанию опустил до 6 долларов, а сейчас она уже стоит 13 долларов очень очень нормально растет то есть вот такая вот реальная экономика поживает совсем, совсем неплохо а вот эти вот большие надежды на будущее это в данный момент отходит на задний план спасибо большое Александр за ответ развернутый давайте, пос... а, давайте посмотрим на акцию которая упала значит акция которая упала это была ICPT это фармацевтическая компания какая-то и я поставлю это недельный график да я поставлю вертикальный вертикальный штрих по моему там где вот у нас как раз вебинар происходил написано 30, это неделя которая закончилась 30 апреля 28 апреля у нас. 28 апреля, да, вот так значит, я правильно поставил. Смотрим на правый край, значит, на, на, на этот штрих. И я не помню, что я говорил про нее тогда. Я надеюсь, что кто кто-то помнит. И надеюсь, что я не прыгал вверх и вниз, говорил всем покупать, всем. Нет, я, я знаю, так не разговариваю. Но посмотрите. Акция, значит, акция котировалась на уровне 120 долларов, выше 120 долларов в недавнее еще время. Опять-таки, около 120 долларов в начале прошлого года, прошлого года. Потом значит, медвежий рынок, пандемия. И во время пандемии фар фармацевтическим компаниям нужно было подниматься. Спрос был. Вместо этого эта компания, у нее был гап, разрыв, она упала от 80 до 40 долларов. Я такой надеюсь, это не было ли, поправьте меня, если я пропустил, может быть, это был сплит, но... но как бы то ни было. Посмотрите, как недельный график четко идет вниз, более низкий низ подтягивается к зоне ценностей. Более низкий низ подтягивается к зоне ценностей. Более низкий низ подтягивается к зоне ценностей. Опять более низкий низ. То есть кто-то ловил дно. Кто-то ловил дно на этой акции. Есть, живет под Бостоном, очень умный человек. Его зовут Питер Линч, он очень пожилой, на пенсии, очень богатый. Он был одним из очень крупных управляющих капиталами в Америке, где-то 15-20 назад. И он написал книгу, я уверен, что на русский язык переведена, по-английски называется «One up on Wall Street». «Победа на Wall Street», я бы так приблизительно перевел, Питер Линч. Так он пишет, попытка поймать дно – это как попытка поймать падающий нож ты обязательно схватишь его в неправильном месте. Да? То есть падающий нож нужно за ручку хватать. Ну, получается за лезвие. Не лови дно. Вот это как раз пример того, чего не стоит делать. Смотрим на дневной график. Смотрим на дневной график. значит Я теперь уже с большей уверенностью поставлю вертикальный штрих на 28 апреля. 29 я поставил. 28 апреля. Так, еще подвинуть. Иди сюда. Вот так вот. Так, еще раз придется сделать. Uh, uh, еще раз. Uh, так. Вот. Что-то не слушается у меня компьютер, даже не знаю почему. Uh, а, получилось. То есть с того дня эта акция каждый день была ниже, ниже и ниже. Да, тут вроде бы двойное донышко, да, тут вроде бы, бы бычья дивергенция, но, но это, это попытка поймать падающий нож. Точно стоило бы поставить защитную приостановку где-то вот ниже уровня предыдущего донышка. Вот здесь был стоп. И уже абсолютно точно стоп был где-то вот на подходе к этому дну. А сейчас, то есть акция провалилась через все эти зоны и сейчас, сейчас торгуется еще ниже. Если кто-то хочет дать мне эту акцию бесплатно, я ее возьму. За деньги я ее не покупаю. И опять-таки я это говорю ни в коем случае, не в насмешку над человеком, который это предложил. Я сам совершал эти ошибки тысячу раз, ну, меньше, чем тысячу раз, когда я был начинающим трейдером. Неловидно. Неловидно. Найди акцию, которая устоялась. Вернемся на секунду уже, к тому же Боингу. Акция, которая устоялась. Что-то медленно заряжается странно может быть потому что я транслирую это по по зуму это занимает съедает какие-то мощности вот Boeing, боинг здесь нет никакой речи о том чтобы ловить дон, ловить донышко донышко уже состоялось в прошлом году тренд четко идет вверх поэтому смотрим на дневной это недельный график смотрим на дневной именно с тем чтобы ловить донышко или ловить. В данном случае я бы э, ждал бы зоны отката к зоне ценности. Боин торгуется сегодня 241 доллар, э, зона ценности где-то в районе 234. Вот тут, вот тут вот можно разместить заказ, приказ на покупку. И даже если он преждевременный, то очень сильная поддержка внизу. Э, не надо сидеть на, проигр... на проигрышных позициях, э, потому что не только теряют... Не надо держать позиции из надежды, потому что, во-первых, большинство этих надежд не сбываются, а во-вторых, когда человек сидит и ждет разворота, он или она не могут искать новых выгодных сделок. Вот такая вот плохая позиция просто затуманивает голову и держит ее в тумане. Лучше так сказать, застрелить ее и поехать дальше. Что-то я разговорился, у нас масса заявок на сегодня. Но мы начали немножко поздно, поэтому мы, конечно, и продолжим подольше. Очень интересно, что сегодня значит, пришли раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, 4, пятнадцать акций на повышение и 4 на понижение. В прошлый раз была только одна на понижение. На какие, романы предлагаете сначала смотреть? Повышение или понижение? Ну, мы можем сначала с понижения. Давайте их меньше. Значит, Анна Викторовна, по-моему, она выиграла что-то в предыдущие месяцы. Да, да, да, она выиграла. Вы знаете, женщины – это меньшинство среди трейдеров, но процент успешных трейдеров среди женщин, как мне, как мне видится, выше. Почему выше дисциплина? Меньше такой вот самоуверенности. Я уверен, что эта акция развернется на Опять, что-то медленно у меня грузится. Я думаю, это... Хотя очень странно, вроде здесь очень быстрый интернет, но я думаю, это... это из-за... Может мне перестать видео показывать? Может быть, тогда быстрее будет? Люди пришли смотреть на графике, а не на мою светлую личность. Не знаю. Как вы хотите, если, если хотите, можем попробовать, а потом, если это замедление будет продолжаться, видео отключим. Как вы хотите. Ну, давайте, давайте подождем, потому что вас, вас всегда приятно видеть. Я понял, что больше девушек такое говорили. Спасибо. Доброе слово и кошки, приятно, как это было в старом советском фильме. Так вот, The Blackstone Group. Анна предлагает коротить Blackstone Group. Я скажу и да, и нет. Такой четкий ответ. И да, и нет. Но это на самом деле нередкий ответ для биржи. Значит, эта группа четко переоценена. То есть недельный график, я не знаю, вы видим вот этот экран, и он очень темный, я могу его посветлее сделать. Так, я его сейчас поменяю цвет, чтобы было лучше видно. Это совершенно… Роман, чего-то чего система моя, отсоединила она меня еще. От, от, вы знаете, что-то что -то не тоё. Давайте перейдем на ваш компьютер, потому что мне нужно будет мою программу, я думаю, сделать рестарт. Что-то она забарахлила у меня. Хорошо, да, давайте сейчас. А, вы знаете, нет, исправилась. Да, -то, как только услышала, что я отключаю, она сразу взяла и забоялась. А мы сейчас лучше видим верхний конверт, да? Да, да, да сейчас... А, нет, я получил сообщение, трей, проблемы, проблемы, система сейчас закроется. Когда она закроется, переходим на ваш компьютер. А, смотрите, с положительной стороны. Эта акция Blackstone Group колоссально переоценена. Недельный график выше, выше тройного конверта. Но при этом это одна из самых прибыльных компаний в Америке. Это, причем очень сильно завязана в политику. Многие предыдущие министры там работают. Очень умная финансовая компания. Я просто боюсь такие компании коротить. Лучше, лучше искать более легкую легкую мишень. С другой стороны, конечно, компания, компания четко переоценена. Роман, может быть, вы выведете вы дневной график этой компании BX Boris X-Ray. Да, сейчас один момент. Я, потому что я, я, я четко теряю... Я перезагружу, и тогда она выйдет, видимо, обратно. Так. Один момент. Так вот, дневной график готов. На дневном графике эта компания BX, конечно, выглядит очень привлекательно для, для того, чтобы ее коротить. Имеется ложный пролом, прорыв вверх, и имеются вот прямо в лицо такие четкие дивергенции MACD гистограммы, MACD линий и индекса силы. Так что, Анна, на дневном графике вот эту, вот, эту картинку распечатать и повесить, просто вот так вот выглядит прекрасная верхушка. Но, опять-таки, это одна из компаний, которую я просто побаиваюсь, побаиваюсь продавать. Очень сильная компания, очень прибыльная компания. Я предпочитаю искать такие более легкие мишени. Едем дальше. Юсуф уже теперь по списку и в лонге, и в шорт, потому что у меня на компьютере они были разделены, а здесь они нет. Юсуф спрашивает, хочет закоротить индекс S&P. Давайте поставим как раз то, что вы сказали, теперь доступно на Адмирале, SPY, SPY, как шпион, это индекс S&P. Один момент. Так, сейчас мне нужно на другой счет переключиться. Пока он у меня здесь не отображается, поэтому по аналогии просто S&P 500 как Future. S&P 500. Интересная интересная мысль. И так, прекрасно. Сейчас все видно. Смотрите, идея очень неплохая. Потому что, как я вам показал раньше, вот этот индекс новых высот, новых низов показывает, что лидерство этого бычьего рынка очень ослабло. И, конечно, время для коррекции вполне хорошее. Единственное, что надо следить за индексом силы, извините, за, за импульсной системой, которая сейчас еще зеленая, но вот этот софт, о котором вам Роман сегодня немножко позже расскажет, он, позволит, он должен позволить вам определить, на каком уровне импульсная система перестанет быть зеленой и станет синей. И вот на этом уровне можно, конечно, выставлять позицию на коротко. Так что желаю успеха. Андрей просит посмотреть на акцию KinSale Capital Group, (KNSL). Кей, Кинг, Нанси, Сэм, Ларри. Сейчас, да, чуть-чуть побыстрее пойдет. Я добавлю все остальные акции сразу же по списку. Я пытаюсь перезагрузить свою самую систему. Она просто ужасно хулиганит и не перезагружается. Так, смотрим на КНСЛ. Если память не изменяет, это инвестиционная компания. Вы знаете, она упала от, 200, от 240 до 150 долларов. Пытается базироваться на недельном графике. Очень сильный удар вниз, если посмотрите на глубину МАЦД гистограммы. Очень сильный прорыв вверх по индексу силы. На дневном графике управа, значит, это уже третья попытка проломить уровень поддержки в районе 150. Дивергенции никаких положительных нет. Так что я побоялся бы покупать ее здесь. Но если, Андрей, если вы решите ее покупать, обязательно ставьте защитную приостановку. Но я боюсь, что приостановка будет выбита, потому что похоже, что эта акция действительно очень так четко бьет по донышку. Один из наших участников, я очень не люблю, когда люди пользуются псевдонимами, он себя называет «красной машиной». Он просит посмотреть на акцию «Байду». Вы знаете, все эти китайские, большие китайские... У, у китайских акций есть проблема. <главная>, Главная их проблема то, что они китайские. Я с удовольствием смотрю на компании с Тайваня, но компании с материкового Китая ⁇ это совершенно другая песня. Все эти компании сейчас находятся под очень сильным ударом. Не забывайте, это, это страна коммунистической диктатуры, это полицейское государство. И э, их босс э, решил, что э, финансисты слишком разошлись и слишком много знают про людей, потому что собирают информацию. И сейчас на эти компании, на большие типа Alibaba, Baidu, Tencent, э, идут колоссальные накатки. И поэтому Baidu упала от 350 долларов. До 175, потеряла половину ценности. Если вы думаете, что на этом закончились их проблемы, то <смех> читайте историю. Коммунисты так просто не отступают, пока не получат по зубам. Поэтому да, можно посмотреть дневной график, вот там двойное дно, да, вот там бычья дивергенция. Бог в помощь. Тех, технический анализ техническим анализом, но за этим стоит э, э, жесткая, грубая накатка, открытая совершенно на высокотехнологичные компании. И э, будущее их представляется не таким светлым, каким оно было еще не так давно. А, а что касается маленьких компаний из Китая, то э, совершенно эндемическое жульничество, то есть бумаги, которые не публикуют, отчеты о доходах, о том и чем но если вы верите вот этим доходам, то у нас мост есть в Нью-Йорке, Бруклинский мост. Мы его продаем людям, которые верят в такие вещи. -у -у. И, и, кстати, правительство покрывает их, потому что американские биржи, вернее, не биржи, а Организации, которые контролируют биржи, SEC, Securities and Exchange Commission, стали требовать, чтобы, китайцы, чтобы китайские фирмы по аккаунтингу, по счетоводству представляли отчеты по американским меркам и проходили бы аудиты у американских аудиторов. Но они от этого дела четко открещиваются. Так что good luck с китайскими акциями. Следующее. И, и вот, вот я вот... как раз Alibaba открыл, ну вот сразу же там было да, то, да, то, да, то да. же самое. Да, Alibaba да, да. от 316 долларов до 200. Только треть потеряла акция, вместо того, что другая потеряла 50%. Очень неблагоприятная ситуация и очень опасная ситуация. Игорь пишет, а, нет, это мы уже смотрели. Антон пишет, хочет закоротить FedEx. Давайте посмотрим. Это интересная идея. Я как раз вышел на, на, на свою программу. вроде, о, Моя работает очень хорошо. Если вы захотите перейти ко мне на, на мою программу, то это а, может... как, как вам удобнее? Продолжим ну, вам... продолжим с вами, потому что люди работают с этим, с этим софтом, они должны смотреть на него. Хорошо. FedEx. Что мы видим? Значит, Федекс колоссально взлетел в прошлом году, потому что все мы сидели по домам, и вся коммерция, ну, не вся, но большинство коммерции, стали дистанционной то есть то зачем люди раньше могли в магазин сбегать включая еду заказывали через фидекс или через gps произошел как раз колоссальный взлет падение где-то к рождеству что очень странно обычно это боевое время и сейчас произошел второй взлет но значит и этот взлет достиг новой высоты сравните верхушку на недельном графике мыди гистограммы Летом в прошлом и сейчас. Федекс сильнее или слабее? Сравните высоту также MACD линий, сравните высоту индекса силы. То есть имеется основательная медвежья дивергенция. При этом, при этом пандемия в Штатах, это основной рынок Федекса, на исходе. Я хочу сказать, не хочу вызывать зависть ни у кого, но, например, сейчас люди получают вакцины сколько угодно. Любой может прийти и вакцинироваться. Любой старше 12 или 14 лет, я уже не помню. Но маленьким родителям, родителям нужно разрешение. В штате, где я живу, Хамшир, 74% были вакцинированы две недели тому назад, сейчас это больше. В соседнем штате Вермонт уже 80% по данным на сегодня. Людям дают премии, чтобы вакцинировать. Ну, маленькие премии дают мороженое, там, дают какие-то купоны. Ну, чушь, но, но тем не менее, вакцины, вакцины залейся. И, естественно, все хотят жить нормальной жизнью. Ходить в кино, ходить в рестораны, ходить за покупками. Такой спорт национальный у нас есть. Шоппинг, шоппинг, шоппинг. И поэтому бизнес Федекса может только понизиться. То есть, вот прошлый год был исключительным. И они цены еще подняли к этому, естественно. Ну, их можно понять потому что им рабочим нужно было больше платить и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот эта вот малина для Федекса начинает подходить к концу. И поэтому это очень, так сказать, вполне... Разумная ставка здесь. У правого края на, на дневном графике был всплеск в начале мая в мвс гистограмме потом значит, индекс упал вниз, и в понедельник, на этой неделе, он поднялся, но даже не смог пересечь нулевую линию, а сейчас опускается опять. Так что закоротить Федекс – это очень даже э, э, актуальная э, идея. Опять-таки, помните о рисках, Роман вас предупреждал, помните о необходимости защитной приостановки. У нас нет сегодня времени обсуждать, как ее ставить, может быть, как-нибудь в другой раз, но обязательно защищайтесь. Еще один наш аноним хочет посмотреть диско, к моему удивлению, на понижение. Мой тоже. Диско, да компании было, было несколько компаний. Тут был колоссальный скандал. Значит, э, э, э, э, как сказал один, э, один остряк, когда мне кто-то говорит, что он честный, я сразу начинаю пересчитывать серебряные ложки. Э, э, был, э, был мужик значит, здесь, э, который... Э, э, был осужден за всякие жульнические операции в Гонконге и, и, и в Штатах, и он построил новую систему, и в частности он закупил огромное количество акций диска и Виаком, и китайских несколько компаний «Мужик с Тайваня». Система рухнула. Uh, и а эти, эти акции рухнули вместе с, этой, вместе с системой. И диск – это одна из этих вот рухнувших uh, штук. Я не знаю, я, я, я, я не очень согласен с тем, чтобы ее коротить. Uh, диск упал очень резко, когда эта система развалилась, uh, подержалась, потом упала еще немножко ниже, и сейчас просто выходят последние уже отчаявшиеся быки. Но падение становится все слабее и слабее. MACD гистограмма вычерчивает бычью дивергенция, то же самое с индексом силы. Я бы готовился к покупке скорее, чем к продаже. Ну, я мог я могу ошибиться точно так же, как любой другой человек. Андрей пишет CLX long. Александр, я думаю, что у нас уже заканчивается Андрей, время. И, э, то есть, может быть, мы еще там одну-две акции посмотрим. Чтобы... Давайте, давайте, я посмотрю на скидку. Я просто вижу некоторые вот интересная акция Дельта Д да. Дельта. То есть все акции мы в любом случае включим в конкурс, но вот да. Прекрасно. Дельта, uh... да? Да, добавил. Это, это одна из крупнейших американских авиалиний. Естественно, во время пандемии она сильно пострадала. Акции упали от 70 с чем-то долларов вообще до, до единичных цифр, сколько-то, до несколько долларов всего. И сейчас она постепенно, медленно, наверное, растет. Акции котируются по 47 долларов сегодня. Была коррекция, которая началась в марте. Коррекция закончилась. Пандемия заканчивается в Америке. Путешеств... Люди начинают путешествовать опять, особенно внутри страны. За границу еще не очень. И компания Дельта выглядит совсем неплохо. На дневном графике мы видим ложный пролом вниз в начале этого месяца, и компания идет вверх. Единственное, что я сказал бы, что я, я не люблю гоняться за компаниями, когда они вот идут вверх. Я скорее бы поставил приказ о покупке в зоне ценности, то есть в зоне вот этой скользящей средней, то, что где-то в порядке 46 долларов, а компания продается по 47. Вот хочу, хочу такой скидки, тогда могу, тогда могу покупать. И, может быть, уже совсем наконец. А вот, кстати, Роман просил посмотреть Боинг, мы его посмотрели. Давайте, может быть, последнюю акцию тогда. Вальдемар хочет закоротить Netflix (NfLx). Открываю. Как, заметьте, причем, как всегда, начинаем анализ на недельном графике. Начинаем анализ на недельном графике. Опять-таки, Netflix. Все сидели по домам. Все сидели по домам и смотрели телевизор. А сейчас сейчас на улице солнце. Начинается нормальная жизнь. И поэтому спрос на Netflix будет меньше. Фундаментально. Технически. Вы знаете, я не люблю коротить акции после того, как у них был гап вниз. Вы его видите очень хорошо на дневном графике. Я избегаю акций с гапами. Почему? Потому что каждый гап показывает на наличие большого количества травмированных людей. А травмированные люди часто ведут себя неадекватно. Поэтому есть другие кандидаты на шорты. Некоторые из них мы разобрались сегодня. Спасибо всем, кто прислал акции на обсуждение. Я ценю ваше доверие. Надеюсь, что я не, не обидел никого в своих комментариях. Но моя задача – это не комплименты раздавать, а анализировать то, что лежит передо мной. Надеюсь, вы это понимаете. У нас осталось не так много времени. Собственно, мы уже выполнили свою норму, час, но мы немножко продолжим. Роман, с вашего позволения, четыре вопроса пришли, я хочу очень-очень вкратце на них ответить. Да, да, конечно. Так. А, Абзал пишет, правильно ли я понимаю, что рынки большую часть времени движутся по тренду, а иногда в боковик? И очень редко разворачивается. Игра на откатах по тренду наиболее, более безопасна, чем на разворотах в процентном отношении. Да, я бы сказал, я не сказал бы, что тренды больше, чем боковики. Многие акции сидят в боковиках годами. Но откаты по тренду, это более, в смысле успешных сделок, это более высокопроцентная игра». В смысле дохода потенциального на сделку, она выше, конечно, на разворотах. Но для консервативного трейдера заниматься играть на откаты по тренду – это очень правильный вариант. Желаю успеха. Контролируйте риск. Контролируйте риск и ведите дневник своих сделок. Очень важно. Анна пишет, наша победительница. Прошу вас рассмотреть, как лучше защищать нарастающую прибыль в сделках, чтобы не рисковать большой долей прибыли, но и не выйти слишком рано из-за колебаний на рынке. Спасибо. Анна, короткий ответ на очень серьезный вопрос. Есть такой индикатор, который, я думаю, имеется в метатрейдере. Роман скажет что-то, наверное, на эту тему. Он называется ATR, Average True Range. ATR – это расстояние, которое данная акция легко покрывает за один день. Так вот, защитный стоп нужно ставить на расстоянии больше, чем одна АТА. Потому что если вы ставите ее в зоне одной АТА, значит, вы просто просите, чтобы рынок вас ударил. Значит, когда рынок начинается двигаться в вашу пользу, то защитные стопы нужно передвигать вместе с движением рынка, но никогда не ставить их ближе, чем, скажем, полтора АТА. Роман спрашивает, как вы относитесь к инвестированию в диверсифицированный фонд ETF. Например, XTN за последний год поднялся на 60% без нужды в моем активном участии. ETF ⁇ это очень хороший инструмент для неагрессивных не трейдеров. Знаете, я как-то сравнил, вот ETF это как молоко из магазина. А отдельная акция – это вот у знакомого от коровы покупать. Может быть хорошо, может быть плохо. В магазине так хорошо не будет, но и так плохо уже не будет тоже. Так что ETF – это очень так сказать нормальный, нормальный инструмент для инвестиций. Их можно… Во-первых, вы применяете к их анализу такие же методы, как… Во-первых, фундаментально, вы смотрите, что представляет из себя этот ETF – Например, был очень знаменит, есть очень знаменитый ETF высоких технологий. Это был самый горячий ETF в прошлом году, сейчас он в полном обвале. Так что занимайтесь сначала фундаментальным подходом, а потом смотрите на графики, точно так же мы смотрим на акции. Но это, это вполне, так сказать, разумный реальный вариант. Zarmix спрашивает, что насчет, для торговли американскими акциями мне необходимо конвертировать рубли в доллары, валютный риск туда-обратно, куда переводить. Я, к сожалению, совершенно не знаком с этой темой. Я торгую в Америке, деньги в долларах лежат. Так что я думаю, что если вы проконсультируетесь с людьми из Адмирала, вы получите гораздо более знающий ответ, чем от меня. Ну, вот я просто, да, хотел здесь дополнить, то есть, в принципе, если торговать акцией, то есть, как правило, поступают, то есть у нас, например, есть несколько счетов в разных валютах, то есть если это Америка, то разумнее считать, что в долларах, особенно если мы говорим о российском рубле, который там имеет тренд на обесценивание, обесценивание. то есть в любом случае это будет более безопасно, чем зависит от колебаний как раз рубля в данном случае. Окей. Okay. Роман, вы хотели, я, я высказался, вы хотели что-то сказать? Нет, я, у меня дальше осталось, я как раз расскажу про индикаторы, да, пару слов и про конкурс, то есть то, как можно как раз получить индикаторы. Вот мы разобрали все вопросы. Спасибо большое, Александр посмотрели как раз то, что то, что просили. Но, к сожалению, не все успели посмотреть, но у нас какие-то технические неполадки сегодня были, но мы все же провели ну, этот ну, вебинар. Непола... Роман, извините, что я перебиваю, но мы, на неполадке мы ничего не списываем, потому что мы начали на 7 минут позже, и мы заканчиваем на 15 минут позже. Так что мы эти неполадки покрыли вдвое. Да. А, а вопрос вот тем, что, знаете, хочется какие-то акции серьезно обсудить, я могу сказать на вскидку, да, нет, вы знаете, мне друг показал, он пользуется программой для, для того, чтобы женщину встречать. Тогда очень просто, выскакивает фотография, он ее отмазывает или вправо, или влево. И вот так вот он может за 15 минут просмотреть там 50 кандидатов или 100. А я на акции, см... ну на любителя, а я на акции смотрю гораздо более серьезнее, поэтому я когда смотрю на эти акции, я хочу что-то сказать о них. И, может быть, может быть, нам, вам разработать какую-то систему, кто имеет право… То есть все имеют право смотреть, но не все имеют право подавать заявки. Кто имеет право подавать заявки? Вот я, я, у меня нет для вас решения, я вас оставляю с вопросом. Но, Роман, еще раз спасибо за приглашение. Вы знаете, у меня это редкая возможность час говорить по-русски, и, и делиться тем, что, чем я люблю заниматься. Для меня это невероятно интересная тема, и это, это, это, это то, чем я занимаюсь профессионально, с огромным удовольствием. Спасибо за приглашение. Спасибо большое, Александр. Ну а мы, как всегда, с нетерпением ждем вашего вебинара и ждем следующий, который у нас будет в июне. Поэтому спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня. Да, у вас еще день. Вот. А а я да, расскажу пару слов. Могу, про могу показать в окно. Вам, вот видите, вот. Эх, у, нас, у нас в Таллине, по крайней мере, идет дождь, все портится. Ну, в общем, стандартная. А, сосед, а, а, сосед прислал видео на прошлой неделе. У него он такой технарь. У него камера стоит ночная. Все. А, к нему медведь приходил ночью. Вот так вот. Правда, без балалайки. Всего хорошего. Да. Спасибо большое, Александр. До свидания. Уважаемые участники, да, как, как мы и говорили несколько выпусков назад о том, что планируем сделать индикаторы, которые как раз доступны клиентам Admiral Markets, вот то, как показывал я в ходе сегодняшнего вебинара, да, вот именно для пятого метатрейдера, и мы сделали первую, первую как раз часть, первую версию, которая уже будет доступна для клиентов, у которых есть реальный счет в Admiral Markets, у кого открыт именно на пятый метатрейдер с балансом более 200 евро, то есть это чтобы у вас был активный баланс вот именно по данному счету. А для того чтобы запросить данные индикаторы, нужно написать на почту elderdeiskasobaka@naromarkets.com. <coughs> прошу прощения. Сейчас я добавляю также в чат почту, чтобы вы смогли скопировать, написать данный запрос, и на почту мы пришлем вам индикаторы, пришлем шаблон, чтобы это выглядело точно так же, как у меня на MetaTrader, как мы сейчас разбирали, и также будет видеоинструкция о том, как эти индикаторы установить, да, чтобы вы смогли ну, максимально удобно все это сделать, чтобы у вас это работало. Поэтому отправляйте ваш запрос, и я данную информацию вам вышлю. Прошу прощения. И теперь про конкурс, да, то есть как у нас, как всегда проходит конкурс вместе с Александром. Конкурс у нас заключается в том, что под этим видео на нашем YouTube-канале, вот именно последнего видео, необходимо предложить одну акцию, которая торгуется в Admiral Markets и которая будет актуальна вход в нее или в лонг, или в шорт, но более-менее актуально как раз на дату следующего вебинара, когда Александр будет ее комментировать да, и разбирать со своей стороны. Поэтому оставляйте ваши предложения в акциях на YouTube-канале. Мы рассмотрим как раз часть из них. Возможно, не все, да, успеем, но наиболее интересные, которые будут находиться в интересной своей фазе развития, мы разберем. И ну, все акции, которые вы предложите, будут участвовать в конкурсе. И в период с следующего вебинара по который будет через месяц, да, то есть те акции, которые покажут самый большой прирост, да, или это будет падение, или это будет рост, а та акция и тот участник, который предложил эту акцию и получит, соответственно, книгу. Конкурс джентльменский. Понятно, что мы понимаем, что вы могли входить раньше, да, выходить из этих акций раньше, но вот для того, чтобы как раз несколько систематизировать вот тот подход, который применяет Александр, да, вот в качестве примера мы используем такой конкурс. Ну и плюс это хороший также для вас возможность получить книгу с автографом Александра. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал Admiral Markets, сейчас также ссылочку приложу, там видео будет доступно уже завтра, и там вы можете уже участвовать в конкурсе. И также ваши вопросы, которые у вас появляются к Александру, пожалуйста, оставляйте под этим видео, потому что мы не успеваем разобрать все, не успевает Александр ответить на те вопросы, которые вы пишете в чате, поэтому я их не игнорирую, мы чисто физически их просто не успеваем обрабатывать. Да? Поэтому все вопросы, которые вы присылаете именно под видео на YouTube-канале, они и будут разбираться. Да, вот сейчас ссылочку приложил. Поэтому да, вот задают вопрос, что написать в комментариях к запросу. Вы просто пишете индикаторы Александра, и этого будет вполне достаточно. И дальше уже всю информацию мы пришлем, то есть эта почта она открыта именно под запрос данных индикаторов. Поэтому абсолютно неважно, что вы напишите, мы в любом случае вам ответим да, по тому, как их использовать и как их настроить. Отлично. Тогда всем спасибо за внимание. Тем, кто смотрит нас на YouTube-канале, не забудьте поставить лайк. Не забудьте написать комментарий по данному видео, да, то есть что вам нравится. Ваши вопросы оставляйте, участвуйте в конкурсе. Ну и мы с вами увидимся через, нед... через месяц. Да, прошу прощения, хотел сказать через неделю. И продолжим вместе с Александром разбирать акции, смотреть такую ситуацию и в целом получим новые знания, новый опыт от Александра. Поэтому всем спасибо за внимание и до свидания.